Всех приветствую. Вот сегодня приехали на дачу. Такая у нас тут красавица появилась. Но речь не о ней, о том, что уже автомобиль достаточно у меня грязный стал. Вот в таком виде. Ну и желательно помыть его. Суть ролика такова, что в ней будут освещаться два вопроса. По поводу того, где взять воды. А воду еще не дали. Летний вариант еще не работает. Может, через неделю, через две. Вот и второй вопрос. Использование вот такого насоса, с помощью которого мы создадим рабочее давление. Вот в этой автомойке. Сама мойка, ну, не сильная, не слабая, но если мыть по некоторой технологии, а мою я таким образом. Вначале сшибаю грязь, сколько сшибется. Потом наношу вот такой шампунь. Шампунь ЭКО какой-то биологический, не вредит природе. Наносим шампунь, ждем некоторое время и снимаем остальную грязь. Ну, с водой проблема решается таким образом. Вот есть такая бочка. Она почти что полная воды. Можно, конечно, этот насос было бы забросить туда. Но, во-первых, у меня шланг короткий. И там на поверхности, и где-то может быть чуть ниже поверхности мусор. А вот из крана течет вода без мусора. Поэтому мы сюда, под кран, подставляем бадью. Вот она бадья. По моему здесь литров 50. Погружаем в нее насос и начинаем мыть. Поскольку здесь розеток рядом нету, значит будем запитываться из дома, на этот случай у меня есть вот такой вот удлинитель, здесь 50 метров, намотан на катушку, которую я сам изготовил, ну кому интересно Пишите, расскажу как я делаю И маленький обзор устроим Подключаемся и начинаем пробовать Вода налита, сейчас погружаем насос. Для того, чтобы он своим носом не касался дна, я заблагоременно вот такую веревку прикрутил. И сейчас мы посадим его еще и на палочку. Ну вот видно, что всю грязь полностью не снимает. Славенькая она у меня. Автомоечка. Поэтому сейчас наношу шампунь. Выставим минутку и смоем. Попробуем. Шампунь этот нехороший, так скажем, мягко говоря. Видимо, потому что он экологический, поэтому он грязь полностью не отъедает. Обычно после этой процедуры, когда я его наносил на машину, я еще тряпка, ну, грязь растирал и уже смывал начисто. До этого был шампунь другой фирмы абсолютно. Так тот наносишь и ничего не надо предварительно грязь смывать, ничего наносишь минуту постояла, просто смываешь и все машина идеально чистая. Но ну, а сейчас ждем и смываем. тоживая а в суть ролика не конкретно о мойке машины а о том что вот не имея еще воды на даче и используя емкостную и вот таким вот образом можно построить схему помывки обеспечивая рабочую э, рабочий напор в автомойке с помощью насоса как я говорил ранее, автомоечка слабенькая. Но таким макаром сбивка грязи, на нанесение шампуня, а потом смывка его, ну, достигается хороший результат относительно. Вот такой. Всем пока.